Дра! Приятного просмотра. Я надеюсь. заебись О. четко не, не Я хочу, а вы, вы понимаете, что я своей должности. <Меня> а, а мы жизнью все классно. И нынглось. Оставалось что А не Что там? Что там? Не попал. О майка. Что сейчас будет? Ничего. Это будет нечто Опа, пошла, пошла, пошла. Вот с этого момента попал другой. Снимайся, ты же тут. Снимайся, снимайся. легко Легко Опа, что это? Буль, буль, вода пошла. Она у меня совсем легко прошло. Обидка. А где она горит будет? Ни что, не вечно. Гори. вот это вот ну да. Все? Да, битка. Ну-ка, подождите, а у меня будет еще? Может просто сделать больше? Да, не может. Да, больше было. Но я просто по вот. По-моему, вот... реакцию все увидят. Ну, почему немножко не загорелся? Но... А... Почти, да, там. Люблю науку. Но это не точно.